С чего, Почему я решил Делать плохие новости Это был в тот год Еще когда Упали вот эти вот миги Миги, Сушки Су-27 Видите Врезались в воздухе друг в друга И вот тогда я говорю был, Были новости такие что там какой-то пароход угнали, какие-то пираты, что-то там это страшные дела, там все разбились, все взорвались. И потом новость такая, что ходок вот этот как раз победил в Берлине. Вот, все, плохие новости, только одна. Я Крохин, покойник позвонил, говорит: смотри, вот а, одни плохие новости, да, и вот одна только ходок там победил. Не будь этого ходока, все, жопа, никаких хороших новостей не было. На следующий день там что-то плотина взорвалась, это Сайен Шушинская ГЭС, всех смыла, там весь Абакан там куда-то пошел в горы прятаться и так далее. Ходок, значит, там тоже что-то прилетел в Москву, его там что-то встречали. Тоже вот одна новость. Потом упали, значит, вот эти сушки упал в этот же день Як-52, этот э, сушки упали на э, на даче, там какая-то женщина значит э, пострадала, там что-то жуткое, пилот погиб, там один ранен, вот и сообщили что значит единственная хорошая новость что э, медведев дал орден там или медали этому значит ходаку потом значит там еще что-то была эта женщина умерла и так далее и тоже что то там еще с ходаком с этим какая-то хорошая нож была и я вот всегда говорил об этом приводил пример город не будьте у путина вот этого ходака и вообще спорта то все жоп с ручкой и вдруг э, сообщают что этого ходака лишили медали вот как раз за это соревнование то есть все эти новости обнулились остались только плохие а теперь мы уже Хуже некуда, да, теперь оказывается Дисквалифицирован ходок На 8 лет, и Женя мне пишет, когда Ну там все, это уже край То есть это уже даже за краем